Нам осталось, да. да. Чуть -чуть. А сейчас я рассеку здесь. Ну даже если у вас это случилось вдруг во рту, поскольку здесь еще будет двойным методом шить, ничего страшного mm -hmm. вот так я э, расслаиваю здесь все создаю карман Карман свободный, должен быть, чтобы у меня свободно, легко туда зашел вот этот подвернутый лоскут на ножке, чтобы он лежал ровно, хорошо, чтобы он тоже был прижат, и чтобы я могла спокойно сделать, выполнить швы. Ну что, мы будем сюда сейчас ставить имплантаты, загибать на нем. В общем, всем понятно, да, да что -то а то же а это тоже самое. А тогда сейчас формирователи, да. потом на формирователях и отдельно. И вы конечно. можете это и перед имплантацией сделать. Если, я, например, если я буду конечно, сразу коронку делать... Какой как де... перекрытие там весь имплантат? Закрытие нагрева. Ничего То не так. Нет, нас... имплантат априори у нас стоит уже. Нет, даже нет, подождите. Я... Вместе с имплантатом. Мы же сейчас на своем сне, по-двою начали вестибулярную часть, и правильно? После... Нажим. Ну... No. Имплантат стоит дальше. А, ну сразу с формирователем, либо с коронкой, да? Да, да. Или, да, да, да. да. если одновременно планируется ушиваться? Да. Не, не а если планируется ушивание, то на этапе формирователя? Да. да. Ну и на этапе коронки великолепно этот метод работает. И на FDM, то есть Никаких нареканий. Иногда я еще, знаете, что делаю. Сейчас покажу подождите сейчас сидя, сидя а. да. Все, вот. Супер, просто вот смотрите иногда я еще когда вот совсем у меня узкое пространство я его рассекаю вот так и вот так еще и вот эту часть оставляю чуть-чуть приподнимаю из них моделирую сосочки а центральную подгибаю под вестибулярную поверхность то есть вот таким вот образом его еще вот так на три части здесь, в этой, в этой части делю. Но это когда... Mm -hmm. Это удобно делать на самом деле на временной коронке, не на федеме. Вот такой метод. На фадеме немножечко здесь э, узковато получается для этого. А на короночке вот это удобно сделать. Ну, тогда вы тоже деэпитализируете? Mm -hmm. Все равно? Обязательно, да. конечно. А, ну, а сосочек вы же как бы оставляете, его, он не туда не уходит, когда сосочек... Так нет, не вы деэпитализируем же только ту часть небную. Я же здесь ничего а, не доэпитализировала. А, туда. О, да. она, я же не доэпитализировала ничего здесь. Да. Нет, ну вообще доктором надо как-то заниматься. Что это такое? Там видно, да, вообще, что я делаю? Чуть-чуть до м mm м -hmm. Вы всегда работаете на Всегда. Я поэтому сегодня так медленно все и делаю, потому что отвыкла. И просто Но дело все в том, что мы и вчера пробовали одеть их. Вообще ничего не видно людям. Поэтому, поэтому я мужественно работаю так. Но завтра, наверное, в пазуху оденем. Потому что мне не видно будет ничего там. Хотя бы, чтобы... Они в этом случае Это 5, тоже 5, позже, да? Похоже, да. Это шесть. Ну, вообще вот в таких шесть. шесть. А я как-то шестеркой шью всегда. В основном. Или семерка. Но ну, шестерка или семерка. Типа P-образный какой-то сейчас, да, шоп или что-то пропустило там. Чтобы ну, за новообразовать да, типа на вожах вот этот mm -hmm. вот. Просто он. Получается, я прокалываюсь, так, потом. И к себе пододвинуть. Ложку захватывается петлей и потом вводится обратно. Да, я уже просто подвернула сразу. Классически еще в этом случае я накладываю крестообразно-прижимающий шов если надо сейчас повторим его мы вчера просто его уже смотрели как бы да, обсуждали и накладываю еще вот здесь вот швы просто узловые сближающие это да, в общем вот такое. да и иногда такого не требуется когда особенно на уже временная коронка сделана нет необходимости в них все они как-то так сама здесь в, вокруг этой планки пластмассы ну но... вот все-таки крестообразные нужен здесь да он же да, прижать. да. Ну, зачем ну, зачем нам э, какие-то неприятности пусть у нас будет профилактика мертвых на, э, он с нас не убудет один шов на, наложить сверху и спать спокойно правда еще в подвижной слизистой, да? Мы? Нет, мы в пределах и подвижные, и неподвижной слизистой. Но у нас, наверное, и подвижная тоже. Там же, мы же вышли сразу за пределом экринговальной границы, потому что у нас там, по сути, изначально не было вообще прикрепленной десны. Мы ее и создаем. У нас цель-то какая? Создать прикрепленную дисну Давайте здесь. Раз, вот так и вот так. Вот так. Два движения и завязали. Да, если вот у нас имплантат стоит с формирователем, как мы вокруг него это все конвертик это формирует. Так вот имплантат с Да, он Может... здесь будет. Ну да, да а ткани вокруг него как. Ничего Не, тут сосочки целые. Ну, ничего, он, он закроется, Не, не понимаю. Он боится, что вокруг не будет тканей Ну да, ткани, мы же конверт этот весь убрали. Будет. Он у нас получается это просто... Это я вам сделала такую дырку огромную, чтобы вам всем было понятно. А в области имплантата это делается на размер имплантата. Ну, с язычной с небной ну, стороны, с дневной стороны есть. Либо с язычной. Ну и что, ничего с нём не С дневной стороны уже Это Почему? же десна, там такой космосе ну, там будет, есть. Три месяца восстанавливается.